Ты читать не умеешь. Это Библия. Старания в счет идет. Здравствуйте. Здравствуйте. Легко. Вас с наступившим Новым Годом. Вас так Как ваше здоровье? Ой, знаете, полчаса назад я проснулся, думал, что я вообще не существую. А, по а потом э, нормально. А потом нащупал еще бутылочку, да. Ну, у меня так же примерно, да. Более, Поэтому я вас поздравляю и хочу с вами выпить. Давай. Сейчас я накапаю. Можно и так. У меня, правда, мама пришла тут Сейчас... Будет ругаться, если я... Ну вы взрослый мужчина, вы можете позволить себе иногда. Ну я помогу, конечно, но она все равно отвечать будет. Ну, так что вы не обращайте внимания. Конечно, мы ее отключом готовкой, там, не знаю, уборкой. А, да. Немного, не, немножко это. Вот так вот уехать. Да, да, да, давайте. Смотрите, вот у меня есть немножечко. Давай. А, ну прям в горлышко а. Талкуй, да? Талкуй, Феди Ну, что купил-то Что найдешь а -а -а. Я говорю, до 3 -го числа у меня не дали все дозволенности. Да. Пример. Вот В книгах Лукьянинков, знаете такой писатель есть Сергей Лукьянинков. Отличный писатель, я его читал недавно. Что ты хочешь, читал? Вот эту книгу его. Я его не читал пока. Мы не Ну что, Сейчас как только это, новогоднее настроение испадет, обязательно верну на ракету. Сейчас пока не до книги. Да, да, да, да. Да, потом тоже я ну, читал вы, любые букьяниковые всех. Вот почитай, э, чего ты хочешь, книга такая. Улице, такая линейке, трилогия. А. Ха, э, да, захлас, кстати, книга Воркаса. Воркаса. Чего ты хочешь, называется? Да, ну там проповы что написано, вот так вот на ну, здоровья вам, удачи. Побегу дальше. И Тебе дальше трудно? Управляй. Давай. Давай, удачи тоже. Кольцо продашь? Ага.